Здорово тебе, мой дорогой любознательный друг, и сегодня я тебе быстро покажу, как сделать замечательные резцы, которые могут стоить в магазине несколько тысяч рублей, а то может быть даже десятков тысяч рублей по сравнению с режущей кромкой, что за металл будет у нас использоваться, из простых подручных вещей, которые по факту можно найти на любой металлоприемке. Я же нашел, это вот такая вот фреза по металлу, то есть с фрезера по металлу. Что за металл? Сказать я точно не могу, но когда его точишь на точиле, очень-очень мелкие красные искры, прям именно красные. И вот такой вот пруток, ну любой на самом деле может быть пруток, хоть круглый, хоть квадратный, то есть непосредственно тело резца. И будем напиливать. Я сейчас покажу, у меня уже есть небольшие огрызки из этого диска, это вот такой вот огрызок с зубом и такой вот просто плоский огрызок. Он слегка подпиленный, но ничего страшного, мы его подварим больше. Да, резцы получаются э, со сваркой. То есть я сверлить это пробовал. Сверлить это невозможно. Мне нужно какое-то там карбидно-вольфрамовое сверло, да, чтобы это просверлить. Это реально не сверлится. Я не знаю, что это за металл. Он и болгаркой на самом деле пилится так себе. Диск сгорает очень быстро. Но это очень крутой металл. Вот у меня есть вот такой вот один резец. Самый простой, да, то есть ручка даже вот из сосны я сделал. Но, блин, как же он точит. Я сейчас вам покажу, чтобы заинтересовать, а дальше мы уже с вами это все сделаем. Тут на самом деле то Да, он заточен, все замечательно. Если вы мне будете говорить, что он по сварке у тебя отвалится, ни в коем случае он не отвалится по сварке. Быстрее сам этот металл треснет. То есть варил полуавтоматом, вполне себе. Проволока для высокоуглеродистой стали. Все хорошо, все замечательно. И есть еще вот такой вот полукруглый. Точно такой же, только здесь яблонька. Также вот так вот ноготочек он заточен. Сейчас пойдем, я покажу, как это штуки вот эти вот самодельные, как ты скажешь, говно сделал. Я тебе сейчас пойду покажу, как оно точит. И ты захочешь себе тоже такое. Ну, а диск такой фрезует найти вообще понты. Там, где я это нашел, их было, наверное, ну, штук 20 валялось. Они уже подсевшие, получается, сами зубья. А тело-то диска здесь точно такое же, как и зубья, по факту. То есть здесь нет напаек. Это полностью один и тот же однородный металл, так что погнали. Здесь у нас подсушенный ясень. Я думаю, кто понимает, как точится ясень, он поймет сразу. То есть достаточно плотно, но в целом хорошо. То есть он не сколится ничего. Вот они наши резцы. Брусочек неровный, с волной, как раз нужно сделать черновое точение. Попробуем без рейера сразу и вы увидите что это за резцы я думаю все видели трубку да Он именно режет дерево, он не грызет его, и это ясень. Я думаю, это видно, да? Вот этот хорош как обдирочный, как проточный вовнутрь. Этот же больше для выравнивания поверхности, потому что он такой более плоский, и хорошо им также выбирать внутренние стороны. Ну вот такая вот красота. Ну и так мы переместились сюда, где у нас есть сварочка. И я не буду голословным, если сразу скажу, что у меня уже был подготовлен вот такой вот резец. Да, не смотри, он здесь приварен. У меня не было более длинного прутка, который можно было бы согнуть. Сейчас мы подготовим кромочку, здесь выпилим и приварим наш кусочек металла от диска. Это было сделано намеренно вот такой вот согнутый, чтобы можно было выбирать внутренние радиусы, потом краешек сточится. Перенесемся непосредственно к выборке, покажу, что это, как это, и уже потом приварим. Берем болгарина и начинаем выбирать часть края, чтобы положить можно было непосредственно диск тела резца. Защита органов дыхания и глазок. Мы выбрали половинку. Я вот так еще закруглил. Непосредственно сам держак. Выбрана половиночка. Возможно под небольшим углом, это не суть, не важно. А вот такая вот у нас маленькая шпоночка из этого диска получилась. И сейчас мы эту шпоночку вот так вот с небольшим отступом от края, вот здесь чтобы канавка была, чтобы положить потолще, так сказать, сварочку, вот так приварим. То есть вот так вот. Вот таким вот образом у нас будет резец, Затем я его заформую, естественно, чтобы лучше работать. А может быть не буду. Посмотрим. Может быть предварительно пока заточим, потом мы поработаем. Итак, получается после сварки вот такая вот загогулина. Шов положил и немножко капнул изнутри. С каждой стороны проложил жирный шов. Сейчас зачистим от брызг немного и швы немножко подчистим хотя на самом деле они особо не мешают вернемся когда немного зачистим все Итак, наш резец готов я ему заточил кромку то есть ничего какого-то сверхкардинального. очень очень очень острый угол точнее наоборот почти прямой угол соответственно по все три на все три грани это как бы для точения чаши внутренних э, полостей, но мне сейчас нет возможности показать, потому что даже камера сейчас разрядится и лень что-то новое вытачивать, чтобы внутри выбрать полость, поэтому я просто покажу снаружи вот тот же ясень, как и есть, чтобы не быть голословным, вот тот же кусочек металла того же диска и как он точит. идеально, идеально, практически шлифует за счет как раз вот таких вот острых граней и происходит за, ну, происходит точение, то есть такие примерно такие продаются на Алиэкспрессе со съемными насадками по факту то же самое, но только десятки раз дешевле и ты скажешь что блин вот потом типа что делать если ты его сточишь ну во-первых быстро ты его не сточишь то есть Любая заточка, она практически ничего не снимает с, с самого тела резца, то есть этот металл режется и точится очень тяжко, как и кромку держит, кстати. Кромку держит безумно, то есть затачиваю я его ну, не так, как вот, вот эти, допустим, говнянные НКОровские или еще какие-то дешевые сыромятины, или вот, допустим, вот этот рейер, который уже практически весь сточил, так что вот таким вот образом можно очень сильно сэкономить и сделать под свои задачи, под свои нужды классные резцы своей формы.